здравствуйте меня зовут елена и вы на моем канале о вязании в предыдущем видео мы с вами разобрали как рассчитать реглан как рассчитать росток и сейчас я вам покажу это все на практике и заодно покажу вам как вязать поворотные ряды без дырочек то, ли, то есть ряды которые вяжутся частичным вязанием но без обвития петли и без дырочек я вяжу двумя способами эти петельки. Я еще раз повторяю, что может быть этих способов быть больше. Но я как-то вот освоила пока два. Найду еще новые способы, тоже вам об этом расскажу. Итак, вот такая схема у нас получилась в прошлом видео. У нас на э, нашу горловинку мы набрали 100 петель, связали резинку. И вот так распределили мы петли. Вот это у нас регланные линии. Это у нас э, отмечены поворот, повороты в нашем поворотном вязании. Так, Сейчас я вам буду показывать вот это все на практике. Вот смотрите, я вот все-все-все, у меня маркеров не хватило, чтобы так, показать. Все-все вот эти вот, так, вот это у нас спинка, вот это рукава, и вот это рукава, и вот это у нас перед. А вот эти вот ниточки желтые, это я отметила повороты нашего вязания. Так, и начнем. Вот маркерами у меня отмечены две петельки регланной линии. Вот они. Сразу две петельки я отметила. Так, вот здесь как-то я промахнулась. Сейчас исправлюсь. Так, две петельки отметила. И начинаем с вами вязать. Так. Вот такую горловину, как она вяжется, у меня тоже есть мастер-класс. Можете зайти посмотреть. И вот дальше я вам буду показывать, как я вяжу Росток и заодно реглан сразу в самом первом начальном ряду мы уже начнем вдоль наших рекламных линий, которые находятся на спине, делать прибавочки, прибавочки очень удобно делать либо из протяжки между вот этими петельками, либо вот из этой вот крайней петельки нижнего ряда. Так, сейчас постараюсь вам поближе показать. Так, давайте будем делать из... Так, что-то у меня тут наверное, подраспустилось. Так, нет. Вот они, наши две петли. это линия реглана. Я захватываю петелечку. Можно... Ну, давайте начнем с протяжки делать поднимаем протяжку предыдущего ряда так, и вяжем из нее петельку у меня будет все вязание лицевыми петлями поэтому я протяжку провязываю лицевой вот мы сделали нашу прибавку дальше вяжем 2 лицевые это у нас линия реглана, далее вяжем прибавку из протяжки и потом по нашей схеме нам нужно связать 25 петель до следующей регланной линии. вязали мы 25 петелек так ой тут я туго завязала вот эту петельку отметочку нашу немножко ее растянуть так дошли до регланной, до второй реглана линии которая находится на спине опять поднимаем протяжку Вяжем из нее петельку. Провязали 2 петли регланной линии. Вяжем прибавку. И далее нам нужно связать с вами 6 петель. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем 6 петель. Первый ряд немножко туговато вяжется, потому что еще петелек мало. Так. Тут у меня маркер мой съехал между петельками. Так. Надо проверить себя. Вот у нас прибавка и 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Вот этот маркер можно уже снять он нам больше не нужен будет переворачиваем вязание на изнаночную сторону первую петлю мы снимаем как кромочную и снимаем ее как изнаночную и затем так вот, вот так сделаю смотрите и вот эту вот ниточку нашу рабочую мы тянем вот так назад от себя тянем до тех пор пока у нас вместо одной петельки вот здесь вот она у нас еще раз обратно одна петля вот она но мы ее тянем вот так назад от себя до тех пор пока у нас вот здесь на нашей спице не образуются две петли И далее следующую вяжем изнаночную вот они видите наши две петельки которые вот они повернулись их очень хорошо видно далее мы вяжем изнаночные петли вот до этого маркера проходим регланную линию здесь все петли вяжем изнаночными и вот доходим до вот этого маркера это уже маркер на другом рукаве Тут опять маркер туго я затянула. Так что довязали мы до маркера. Маркер нам больше не понадобится, мы его убираем. Вязание мы поворачиваем. И с этой стороны у нас лицевая петля. Эту петельку мы снимаем. И теперь, если у нас вот эта лицевая петелька, мы тянем ниточку, берем рабочую нить и тянем ее на себя. Пока у нас также наша одна петля не превратится в две Заводим ее вот так за спицу и начинаем вязать в обратном направлении. Так. Вот мы дошли с вами до регланной линии. Сразу хочу вам еще вот что. С правой стороны от регланной линии я вот эту протяжку поднимаю Одеваю вот так и лицевую петлю провязываю так растягиваю вот с этой стороны, чтобы она была перекрещенная, тогда у нас не будет дырочки. Затем провязываю лицевые петли регланной линии. А эту я поднимаю в зеркальном отражении, то есть я поднимаю ее вот так и ее провязываю тоже скрещенной петлей только она у меня повернута уже в другую сторону тогда у нас вот это прибавление будет совершенно одинаковое с обеих сторон регланной линии сейчас нам нужно провязать рядочек до следующего вот этого нашего маркера вот, это вот мы закончили в прошлый раз. Вот здесь у нас был маркер. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так у меня маркер перескочил. Может он был туго завязан? Так. Вот они наши петельки, которые мы провязывали и протягивали в прошлый раз. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 1 2 3 4 5 6 я просто неправильно привязала но ну, я привязала правильно просто он у меня протянулся потом его не буду так туго завязывать так вяжем мы сейчас вот до этого маркера не забываем делать прибавление вдоль рекламных линий так вот она наша регланная линия 2 петли еще раз повторяю с правой стороны от регланной линии я протяжку поднимаю вот так и провязываю скрещенную с наклоном вправо затем две петли регланной линии поднимаю вот с этой стороны вот так провязываю петлю скрещенную с наклоном влево чтобы она поворачивалась далее вяжем до маркера так но прежде чем дойти до маркера мы с вами дошли вот до этой двойной нашей петелечки мы ее вот как у нас шли наши петельки мы ее подхватываем обе петельки вот они видите вот с этой стороны и провязываем. Вот и все. У нас здесь дырочки не будет. И дальше мы вяжем наши петли до маркера. Вот посмотрите, дырочки совершенно нет. Здесь у меня пряжа толстая, спицы тоже та шестерочка. Но вот видите разницы между другими петлями вы не видите вот она наша петля которую мы провязывали здесь у нас все петли похожи друг на друга маркер мы снимаем разворачиваем вязание накидываем петельку нам чтобы нужно снять ее как изнаночную так и нашу рабочую ниточку, так как у нас это изнаночная петля, мы ее тянем от себя, пока у нас не появятся вот эти две петельки. Подтягиваем прямо плотненько, так хорошо, чтобы они у нас не были растянутыми. И далее вяжем изнаночные петли. С изнаночной стороны мы Здесь вяжем изнаночные петли и мы вяжем сейчас до вот этого маркера, то есть вот мы провязали здесь 6 и следующий нам надо 6, но до маркера у нас есть еще одна вот такая же двойная петля, но она здесь у нас с изнаночной стороны и она вяжется немножко по-другому. Довязываем до сдвоенной петли. Простите, пожалуйста, там ширкает у меня маркер, когда я вяжу изнаночную сторону. Вот мы с вами дошли до нашей сдвоенной петли. Вот она, она у нас. Накидываем ниточку, заводим спицу, без ниточки покажу, вот смотрите, за вот эти две петли, вот так, с той стороны, вот в это отверстие со стороны руки заводим нашу спицу, вот так, Переворачиваем, чтобы нам удобнее было провязать изнаночную и провязываем изнаночную. Далее вяжем наши 6 петелек до маркера. так уже вот получилось так 1 2 3 4 5 6 опять у меня нитка проскочила с того что толстые спицы так вот провязали мы вот она наша двойная петелька 1 2 3 4 5 6 провязали мы 6 петелек до маркера переворачиваем на лицевую сторону опять снимаем нашу петельку как кромочную лицевую петлю так вот и ниточку рабочую тянем на себя плотненько прям плотненько тянем вот видите прям я тяну прям уже до пока она уже тянется до того состояния пока не окажется на спице 2 петельки завожу ее за спицу за правую и вяжу. просто лицевыми петлями ну или вы там вяжете рисунок допустим так опять мы дошли до наших регланных линий так эту петельку когда в ту сторону не очень удобно вязать нужно сразу вытянуть но зато получается одинаковое полотно так, как бы ее, так вот я вытянула ее провязываю скрещенную чтобы она вот эта ниточка верхняя была вправо 2 лицевые затем я провязываю чтобы ниточка верхняя смотрела у нас влево протяжку так поднимаю и далее вяжем мы до следующего нашего маркера здесь опять вам покажу как мы вяжем двойную петлю а следующий уже маркер покажу вам второй способ как можно вязать наш росток без дырочек ну вот я эти вот два способа применяю вы мне пожалуйста расскажите может быть еще кто-то знает другой способ мне это тоже интересно. Я до сих пор учусь, очень много узнаю каждый день. Мне кажется, учиться никогда не грех. И сколько бы я времени не вязала, есть еще такое количество знаний, которые вот, ну вот я даже и предполагать не, не могла там, год назад, пять лет назад, что я вот это узнаю, и мне это понравится. Дошли мы до нашего реглана, регланной линии. Так, опять это у нас вот эта петелька. Так, провязываем петельку. дошли мы с вами до сдвоенной петельки лицевой вот она видите заводим спицу изнутри подхватываем ниточку и провязываем вот так сразу вот эти обе петелечки дальше вяжем так у нас на пути к вот этому нашему маркеру стоит регланная линия переда и здесь мы тоже должны сделать прибавочки. Так. так. вот она у нас наша ниточка. Так, две петельки реглана. прибавка из протяжки нам сейчас нужно связать так, 4 петельки до следующей до следующего маркера сейчас я буду вам показ второй способ как вязать без дырочек и в этом способе мы просто провязываем убираем этот маркер он нам не нужен поворачиваем и больше вот здесь мы никаких манипуляций вот с этой петелькой не мы просто ее снимаем как кромочную как изнаночную и вяжем но здесь видите какая у нас получается дырка сейчас я вам покажу Это когда мы обратно будем вязать я вам покажу как мы будем делать чтобы у нас этой дырочки не было Так, мы довязываем с вами сейчас до маркера. Здесь в изнаночном ряду нам придется сделать вот здесь, на зеленом маркере, прибавки по регланной линии, иначе у нас вот эта регланная линия будет отличаться вот от этой регланной линии, потому что здесь мы уже сделали прибавки. Нам здесь в изнаночном ряду тоже нужно сделать прибавки. Это единственный раз, когда мы в изнаночном ряду по регланной линии делаем прибавку. Довязываем до той регланной линии, где нам нужно сделать прибавку. Так. Ширкает у меня маркеры На пути к зеленому маркеру, который у нас отмечен, которым у нас отмечена регланная линия на между передом и получается каким Лев, левым или правым рукавом. Так, у нас еще есть двойная петелька. Так, еще раз, пока вот она, дошли мы до этой двойной петельки, мы спицу заводим вот отсюда изнутри сзади. накидываем и ее сразу можно сразу можно связать изнутри вот так изнутри и провязываем ее изнаночной если мы по-другому ее свяжем она у нас с этой стороны будет перекрещенная и ее сразу будет заметно поэтому нам нужно связать ее оттуда как бы мы вязали допустим если мы изнаночные вяжем бабушкиным способом, мы бы так вязали, при, когда вяжем резинку. Так, вот мы с вами дошли до петелек. Так, еще раз себя провязываем. Здесь мы должны провязать 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Дошли мы с изнаночной стороны с вами до маркера и провязываем скрещенную изнаночную вот так. Потом мы провязываем две петли нашего регланной линии и опять нам нужно провязать скрещенную крещину изнаночную так, как мы ее провяжем вот так и далее нам нужно провязать 4 петли изнаночных до маркера мы маркер снимаем и убираем разворачиваем вязание и по второму способу мы здесь с этой петелькой ничего не делаем. Вот У меня здесь немножко, конечно, дырявая получается полотно. Мы просто ее снимаем как кромочную и в обратном, это, в обратном направлении начинаем вязать. Здесь вот сейчас мы тоже перед регланной линией делаем прибавки, потому что это у нас лицевая сторона, и мы всегда с лицевой стороны пока вяжем росток мы всегда делаем прибавки так, так нам сейчас нужно довязать вот наш рукава спинку вторые вот рукава и нам нужно довязать вот до этого места вяжет просто лицевыми петлями Дальше я покажу, как связать вот эту петельку, чтобы у нас между вот этой вот ступенькой и вот этой петелькой не было дырочки. Вяжем. Довязали мы вот до этой ступеньки. Так. Вот одна петелька. И вот она, ту, которую мы снимали как кромочную. И мы... Берем вот эту, подхватываем петельку нижнего ряда, одеваем ее на спицу и эти две петли провязываем вместе. Дальше мы вяжем до маркера. До маркера нам нужно провязать 4 петельки. Маркер опять у меня съехал. Вот он. Вот Вязали Опять мы разворачиваем и вяжем сейчас. Вот. до вот этой ступенечки и я вам покажу, как с изнаночной стороны связать вот эту последнюю петельку, петельку, где мы разворачивались, и продолжить вязание. Дошли мы вот до петелек, где мы делали поворот. Это вот предпоследняя петелька, вот эта крайняя. Там мы вяжем с изнаночного ряда мы и эту петельку переносим на правую спицу подхватываем петельку нижнего ряда так неправильно немножко делаю так подхватываем вот эту петельку. не переносим извините пожалуйста думала так будет удобней она вот она у нас одна осталась мы подхватываем петельку с нижнего ряда вот у нас на спицах 2 петли с той стороны вводим спицу и провязываем как бы мы при бабушкином способе провязывали изнаночную петлю далее вяжем до маркера 4 изнаночных петли Потому что это у нас изнаночный ряд. Маркер можно убрать. Разворачиваемся. Также ничего не делаем с этой петлей, просто ее снимаем как кромочную. И далее вяжем мы до следующего вот этого маркера. Вот у нас осталось всего два маркера. Вот это наши средние, вот эти пять петель. Вот они. То есть мы уже с вами сделали. 8 поворотов и у нас осталось 2 маркера вяжем сейчас по лицевой стороне до вот этого маркера вот до этого и не забываем вот здесь нашу петельку поднимать к этой петле прибавлять еще на спицу петельку нижнего ряда опять дошли мы вот до нашего поворота Провязываем предпоследнюю лицевую. Далее поднимаем петельку нижнего ряда на левую спицу и провязываем их вместе. Далее вяжем 4 петли до маркера. Маркер можно снять. Поворачиваем на изнаночную сторону. Первую петельку снимаем как кромочную, как изнаночную мы ее снимаем и вяжем по кругу, вот, пока мы не дойдем до этого маркера. Это у нас уже последний маркер, останется наша вот только центральные 5 петель, вот она, видите, промежуток между маркерами. И вот здесь опять не забудьте с изнаночной стороны провязать. Петельку, как я вам показывала в предыдущем изнаночном ряду. Я сейчас еще до нее до, дойду и еще раз вам покажу, как я ее вяжу, чтобы не было большой дырочки. Дошли мы до поворота с изнаночной стороны. Провязываем изнаночную предпоследнюю петельку, захватываем вот эту нашу петельку нижнего ряда, поднимаем ее на левую спицу и захватывая сзади нашу петлю вводим спицу сзади от петли вот от спицы провязываем ее изнаночной далее провязываем еще 4 петли до маркера это нас еще раз повторюсь последний маркер наши ростки в нашем в этом вязании маркер мы убираем и поворачиваем наше вязание далее мы будем уже у нас маркеров нет мы только не забудем провязать вот эти петельки вот и будем соединять сейчас наше вязание в круг то есть вяжем в обратном направлении перевернули и вяжем в эту сторону лицевыми петлями до вот этого нашего промежутка там где у нас был маркер. Дошли мы с вами до поворотных рядов. Вот поворотный ряд. И вот поворотные наши петли. И вот наши центральные 5 петель. Вот которые здесь мы рассчитали. Вот они наши центральные петли. Сейчас мы находимся вот здесь. Так, Последнюю эту петельку провязываем как обычно. Поднимая нижнюю и провязываем 2 вместе. Далее вяжем петель которые у нас посередине и вот здесь у нас тоже еще одна петелька которая в которой мы поворачивали наш ряд мы вот эту вот снимаем петельку подхватываем так одеваем так удобнее просто и провязываем ее лицевой вот так мы наше вязание замкнули в круг далее мы будем вязать только с лицевой стороны только лицевыми петлями и уже будем делать прибавки в регланных линиях только в каждом втором ряду это нужно вам будет отмечать соединили мы наше вязание в круг доходим до регланной линии которая идет между передом и левым рукавом и вот здесь мы в прошлом ряду делали прибавку поэтому в этом ряду мы прибавку делать не будем а мы ее только провяжем сейчас мы будем вязать наше изделие по кругу и будем делать прибавки только каждом втором ряду и начинать мы будем делать прибавки вот в этом месте где у нас начало нашего кругового ряда здесь самое удобное место чтобы у нас было все ровненько аккуратно не здесь не здесь прибавки начало начала ряда не должно быть наше начало ряда должно быть вот здесь это самое удобное место Сейчас я вам довяжу вот этот рядочек и покажу, что же у нас получилось. Вязание ростка мы с вами закончили, и далее мы будем уже вязать изделие такое, как мы с вами задумали. Вот смотрите, мы дошли до нашей регланной линии, которая находится на спине между левым рукавом и спиной в прошлом ряду. Мы делали, видите, прибавку. Значит, вот этот ряд мы прибавку не делаем, а просто провязываем без прибавок этот ряд. В следующем ряду уже будем делать прибавку. Вам нужно специально, аккуратненько смотреть, что была прибавка или не было прибавки. Я сняла петли спинки на дополнительную спицу, потому что уже этой не хватает, чтобы растянуть наши горловинку И вот что у нас на данный момент получилось. Вот видите, у нас получился росток. Вот так у нас выглядит перед, вот так у нас выглядит спинка, вот так у нас выглядит рукава. И вот хочу вам показать, что полотно нигде ничем не отличается. чуть поближе покажу, где вот мы делали с вами поворотные ряды. Вот дырочек у нас не видно. То есть петельки смотрятся, видите, совершенно одинаковые. Если только очень сильно приглядеться, вот видите, вот здесь у нас двойная петелька, у нас здесь был сделан поворот. Далее тоже, вот смотрите, двойная петелька, вот здесь у нас тоже был сделан поворот. Но если вот я... Только отношу, тем более после того, как мы сделаем ВТО, постираем наше изделие. Вот это все выровняется, и уже мы потом не увидим разницы между нашими просто связанными петельками и петельками там, где мы делали поворот. Вот такая у нас получилась горловина. Я надеюсь, что я все правильно, все объяснила вам, понятно. Если что-то непонятно, пишите мне в комментариях. Я стараюсь всем отвечать на комментарии. не, не Конечно, не сразу, прям через 10-15 минут, но стараюсь по возможности всем отвечать. Если вам понравился мой мастер-класс, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.